قال الله تعالى في كتابه الكريم استغفروا الله بسم الله الرحمن الرحيم ومؤتكم الرسول فخذوه ومنهكم عنه فانتهوا الله العظيم أقال النبي صلى الله عليه وسلم من خسن الإسلام ترك ما الله أنذاك الله فيما قال أو كما قال من شيطان رجيم Сегодня день Бараата, Великого Дня, один из величайших событий. Когда в истории человечества Коран был неспослан из даски судеб скрижаль Ляхуль-Маххус на небо. Называется Бейтуль-Нармур. Это было как раз ночь Шарбана, То есть называется Бараэт. И, аль у нас еще до захода солнца есть возможность стать из тех, кому суждено прожить как Всевышний хочет и будет доволен. У нас есть шанс совершить молитву. Естественно, дополнительный нафиль. И Сегодня в руках книги, книга Имама Рабани, письмо, которое он писал Калачхану, письмо 76, в объяснении про возвышение духовных степеней. А в светском мире все хотят этого, у любого спроси, все говорят карьерный рост. Наверняка вы сами, если говорить про это, что человек хочет возвыситься, быть ближе ко Всевышнему, ко Всевышнему Творцу, наверняка все согласятся, что такая тема есть. И это связано с остережением от грехов, стеснением перед Всевышним Творцом, с богобоязненностью, И также письмо про то, что он возбуждает желание, именно цель бросить все, что мы называем нейтральными действиями. То есть у нас есть деяния: это фарт, ваджиб, суннет, мустахаб и мубах. Нейтральные действия, за которые нет ни вознаграждения, нету греха. Это мубах. То есть письмо про. То, что человек должен стремиться бросать лишние нейтральные действия, то есть мубах. Письмо начинает он Халачхану с мольбы, с молитвой. Он говорит, пусть Всевышний вас сохранит от того, чтобы заставить стесняться перед, перед Всевышним Творцем в судный день, и пусть Он защитит вас от действий, которые... «Вам неприличный» «Би хурмати саидил башар» «Ради уважения к господину всех людей» Это выражение он берет не из головы и не из воздуха Это выражение было со времен Адама, алейсалям. Хотя некоторые не соглашаются, но это было Кто не верит, пусть прочитает историю, факты, где Адам, алейсалям, был прощен Как раз таки «Би хурмати саидил башар» Известно нам много лет молился о прощении, хотя совершил-то не грех, а нюанс. Взял в рот, даже не съел, только в рот взял. И то по забывчивости, а не как мы, целенаправленно, зная, что грех, идем на грех. А он не знал, забыл он просто, потому что инсант с арабского переводится как «забывающий». Он забыл и взял в рот запретный плод. И просил прощения несколько лет. Его Аллах просил только, когда он сказал, прости меня ради пророка Мухаммада". Наш Всевышний сказал, откуда ты его знаешь? Я видел на Арше. И его имя было след за твоим именем. То есть, ла иляха илля И сразу вслед идет Мухаммеда, Расуль -элла". И тогда Всевышний простил его из-за этого. Поэтому Марабани следует его примеру, говорит, пусть Всевышний вас сохранит ради уважения к пророку. Какой пророк? И сразу имам Брабани имеет интересные свойства. Он сразу описывает качество пророка. И чтобы не повторяться в своих, в своих письмах, в руках-то в виде книги, а так были письма. Просто ученики собрали, образовалась книга, а так были письма. И чтобы не повторяться, он всегда меняет свойства пророка. То есть перечисляет. И вот в данном случае он использует свойство «Аль-мунафи анху басар то есть не просто говорит «прости ради пророка» и «сохрани ради пророка», он говорит «пророка какого?» «У которого глаза защищены от скольжения». Как раз вот сейчас весна, как говорится, деревья будут одеваться, женщины раздеваться, и у мужчин глаза будут скользить направо, налево. А у пророка свойство какое, говорим об Рабани? Он защищен от скольжения. У него глаза не скользят. То есть у пророка много качеств есть. И вот он приводит именно это качество как раз в нашу тему. И, естественно, он говорит, чтобы ему было салят и салям, самый полноценный, пусть будет мир и благословение ему. И приводит сразу же в начале аят священного Корана, сура Ахзеб, Всешний Аллах говорит, все, что вам принес Пророк, посланник Аллаха, берите, не задумываясь. Принес в значении, сказал, объяснил, научил, не в смысле, что Он принес руками, а именно в смысле, что Он вам принес что? знание, то есть религию. В данном случае, конечно, речь о приказах Всевышнего Творца. Все, что он принес вам, берите. То есть, все, что он рассказал вам, приказы шариата, выполняйте. Смысл такой. И все, что он вам порицал, вы эти дела прекращайте, уничтожайте или же заканчивайте. Интага. То есть речь про запрет. Все, что он нам запрещал, то есть все, что я запрещал, через кого? Через посланника. И вы, Аллах говорит, это прекращайте. Данный как раз аят является как эпиграфом сегодняшнего раза Выполнение повеления Аллаха и отдаление от запрета. Воистину, много людей приходит замечать с темами, Кроме поминки и кроме, что завтра экзамен помолитесь за нас, приходят еще за темой изредка за мир, изредка за богатствами, но в основном приходит, чтобы было выход из положения. То есть многие люди приходят в мечеть с целью, чтобы помолился кто-то за них, ибо они не умеют, чтобы они нашли выход из положения. Видать, у них проблемы, и они нуждаются в выходе, ищут выход. Так вот... Данная проблема будет не только в этом мире для людей, но и в том мире для всех. Хотя и в этом мире есть люди, которые говорят, что проблема в реальности есть проблемы, просто они его называют подарком всевышнего. Уровень таков, что они его называют не проблемой, а говорят, это всего лишь Аллах меня испытывает на верность, на прочность. Поэтому есть задачи, есть нюансы. Беля, Афет и нужда у человека найти выход. Как же Иисус на день? Человек будет думать, как я спасу себя от гиены ада. И вам Рабани говорит, что выход из положения это две пути. То есть, чтобы спасти себя, свое тело от проблем в этом мире, от проблем будущего мира, есть два выхода. Две пути. Первый путь это... Держать мяч, как вратарь держит мяч, сильно. Когда ему пинают, он ловит. Также держать сильно, но не мяч, конечно, а выполнение приказов Всевышнего Творца. То есть не просто, а, так, легкомысленно фарс сейчас выполнен и позеваю, и пойду домой. Нет, а именно так, прочно, мощно. Это первый путь. Выполнение повеления Аллаха. Приказ. Выполнение фарзов. Второе. Это отдаление от запрета. Не просто невыполнение, а отдаление. Здесь вот как раз <coughs> суть какая, что видишь харам, подходишь, но не делаешь. Не в этом смысле. А видишь харам и отдаляешься. Видишь лифт, заходишь в лифт, заходит женщина, ты что делаешь? Выходишь из лифта, потому что рядом с тобой аурат, плюс еще что-то может сделать шайтан, потому что среди двух третий будет шайтан, поэтому что делаешь? Выходишь. не просто не приближаешься, отдаляешься. Это вот называется по-арабски таква, богобазинность. И есть изречение, хадис пророка про двух людей, один из которых был занят поклонением, второй был занят богобоязненностью. То есть речь идет про двух мужчин, которые были, были во время пророка, посланника Аллаха, айсалям, два человека. Один молился, много молился, намаз совершал. То есть вся цель – это ребят вся цель. Второй человек, второй мужчина, у него цель только как больше бояться Аллаха, как больше от харама убежать, как больше стесняться его. У нас образец – это «Усман дзин-Нурайн». Говорят, что его даже ангелы стеснялись. Настолько был человек, боялся, не в смысле, что боялся страх, Не в этом смысле, а стеснялся даже. Что-то сделать плохое, что все уж не нравится. Вот такой был у нас образец – это «Усман». Конечно, Усмана это отражение пророка, потому что он от пророка учился, его учитель был сам пророк. И вот два образца. Один совершает намаз, один занимается богобазненностью. И пророк говорит, «Ничто не сравнится с богобазненностью, подчеркивая, указывая на второго человека, который занимается богобазненностью. А того, кто занимается больше намазом, усердствованием, он ему не говорит. Говорит второму человеку. Поэтому как раз богобазненность, уровень очень высокий. И также лучший из людей, печать пророков, которому пусть будет мир благословения, говорит, что опора вашей религии – это богобазненность. Поэтому все кто дома строят все больше усерствуют именно в фундаменте Чем лучше фундамент говорят строители да, тем мощный будет дом и стены. поэтому и право говорит, что ваша религия держит именно как опора это богоезенность и. И также превосходство человека над ангелами по причине богобезненности, говорит пророк, алейхи вассалям. Почему он так говорит? Потому что и ангелы, и люди, они схожи в теме поклонения. И мы на совершаем утренний, ангел тоже совершает на нас. И мы совершаем четыре ракарата, и они совершают четыре ракарата. И мы совершаем три ракатные маза и они совершают три ракатные маза Откуда мы узнали? Когда пророк совершал миру, он об этом говорил, что ангел совершает два, три, четыре ракатные маза И мы совершаем. Мы в этом одинаковые, мы мы общие в этом деле. А вот что же касается богобоязненности, остережения от грехов, от харама. «Навкудун фихим, у ангелов нету. Почему? Потому что им боятся харама. Зачем? У них нет эго, а у нас он есть. Поэтому Невс наш говорит, ну, чуть-чуть посмотри, но один раз можно, ведь хадис сказано, если один раз увидел, прощается, второй раз, если посмотрел, уже грех, один раз посмотри и еще долго смотри. Поэтому вот как раз-таки весной мужчины один раз смотрят и говорят, ну один раз уже не грех, и продолжают смотреть дальше. А у ангела такого есть? Нет. У ангела такого нет. Поэтому в этом смысле мы, совершающие нас выше. Кто сказал? Я сказал, нет. Из хадиса. Потому что у нас есть эго. Мы совершаем нас. Они совершают намаз. Один-один. Мы боремся со своим эгоистичным на всем эгом. Смотри, не смотри. Ешь, не ешь. Иди, не иди. Бери бесплатно, не бери. Мы боремся и... У ангелов такого нету борьбы. Поэтому 2.1 как раз мы вот берем выше. Поэтому в религии самые важные темы есть, а вот из важных еще важнее – это богобоязненность. И имам Рабани указывает на путь, как достичь такого уровня, чтобы человек был богобоязненным. То есть как сделать так, чтобы он боялся харама, и убегал. Не просто пришел и говорит, я не сделаю этот харам, а убежал, то есть отдалился далеко-далеко. Путь есть. И он говорит, аля Это будет легким, то есть этого можно достичь очень легко. Как? Иштинабу Когда ты будешь воздерживаться от нейтральных действий. То есть мубах. Когда ты перестаешь уделять внимание на мубах, то тогда легко будет тебе встать на дорогу, которая называется «отдаление от харама». На сегодняшний день, наверное, самый мощный мубах – это смотреть телевизор, сидя на диване. Телефон тоже можно сказать, но в основном люди сейчас все-таки из телефона берут пользу. Многие сейчас в телефонах сидят, и они читают книги. Я видел, как и в автобусе, и в торговых центрах сидят люди в телефоне, но закачанная книга, не просто игра. Есть, конечно, и люди, которые взрослые в автобусах сидели, играли, шарики вот так, и взрослые и бабушки, есть и такие, конечно. Это тоже мубах. И вот когда человек перестает делать эти мубах, вот эти нейтральные действия, то он легко будет... Отдаляться от харама. Очень легко. Но пока он мубах не перестанет делать, сможет ли бросить харам? Нет. Так как имам Раббани говорит -а а -ни -мубахат -ил -ил Когда человек не контролирует свои нейтральные действия, мубах то он отпускает свою узду, именно какого эго, то есть узда своего эго. У нас есть эго, также есть наш Дух Божественный, и он может управлять нашим телом. Но если человек больше уделяет время на мубах, то телом будет управлять, конечно же, нефс. А нефс по истории говорится, что он не уверовал в Аллаха. Поэтому Аллах его что сделал? Наказал горячим огнем. Ад горячий. Спросил, кто ты и кто я? Невс ответил, ты, ты, я, я. Тогда Всевышнего наказал холодным огнем. Про это мы говорили, есть ад горячий, есть ад холодный. Ну и после этого Невс не признал своего Господа. Он сказал, ты, ты, я, я. И вот тогда Всевышнего остался без еды и без питья. И тогда он сказал, ты и мой Господь. Поэтому этот у нас скоро будет как раз-таки бонус справиться с собой, с самим собой, то есть со своим нафсом, чтобы телом управлял Дух Божественный, чтобы он сказал, вот мимо, мимо проезжаешь в мечеть, и зайди, слушай справедливость, захожу в мечеть и без проблем. Хотя нафс скажет, еще время есть, Тахарадс сможет взять комфортно дома, там у тебя и полотенца чистые чем-то, давай дома. А тело скажет, нет, я лучше здесь. То есть нефт что сделал? Не смог повлиять на тело, потому что телом управляет дух. Вот это как раз таки является целью, а в это ведет отдаление от мубаха. Также Ахараджаху Шейхан из хадиса Нурман бин Башир, пророк говорит, алейхиссалату ассалям". Ваменханахаулалхайма Юу Шяку Аньякалафих. Посланник Аллаха Мири и благословение говорит, кто крутится вокруг ограниченного, то нужно устрашиться, что он туда упадет. То есть речь идет про харам. Пророк это визуализирует как... Яма. Пророк всегда, чтобы было понятно, визуализировал. Так более понятно. Яма. Упал в яму, все пропало. Яма это харам. Вокруг ямы это мокрух, это мубах. То есть, что хочет сказать посланник Аллаха, кто выполняет мубах, кто выполняет макрух, ну это же макрух только, то пророк говорит, что говорит? Нужно устрашиться, что он упадет. Куда? В Харам. То есть он не заметит, как он махал легко рукой на... Это только мубах же, семечки грызть. Да, мубах. Это только мубах же, этот кино смотрит, да, телевизор смотрит, мубах. Потом же он будет говорить, это мубах, только не это нормально. И Макрух тоже, это нормальный Макрух. И также, что будет? Придет день, когда он скажет, Харам это... Все, все он уже упал в яму, потому что он на харам смотрит как легкомысленно. Есть и такое. То есть человек говоришь «харам, харам», а он что говорит? «Не учи меня». Если во время сподвижников говорили, открывали аяты Корана, читали, показывали, они плакали, то в нашем мире сейчас если откроешь кому-то Коран и покажешь, читай, он тебе скажет «я сам умею читать, ты чем не учишь?» То есть мы видим, да, уровень, насколько мы отошли от уровня сподвижников. Хотя до сих пор кто-то говорит, я как сподвижник могу по Корану жить. Как можешь? Если сподвижники, читая Коран, они плакали. А когда нам показывают Коран, разве мы плачем? Мы скорее доход найдем аналогичный. Поэтому выполнение Мубаха-макруха, это страшно, что человек может перейти черту и заниматься уже харамом. Далее имам Рабани пишет, что хусусан виеде заман. Особенно говорит в это время мутаасир очень тяжело говорит от этого отдалиться, тяжело хусусан особенно говорит. Тяжело от харама, тяжело от макруха, очень тяжело. Поэтому что нужно хотя бы, то есть первое начало это первое начало это как кривой стартер у грузовика, в СССР так заводили машину, крутили-крутили, а в данном случае это стартер будет, это здесь что? Раскаяние. То есть, эх, жалко, вот жалко, раскань. Это является стартовой линией, которая приводит к тому, что человек будет бояться мокруха, а уж харама, тем более, он будет убегать. Вот это один выход из положения. И далее он приводит уже права Всевышнего Творца и права человека, Потому что в нашем мире мы живем, тесно сталкиваясь с людьми. Есть хакула право Аллаха, есть хакулайбет права человека. Вы скажете, какая связь между богобазменностью? Права человека. Связь с богобазменностью есть, связь прямая. Ведь богобазменность это не означает, что только боишься Аллаха. Это еще означает, что ты боишься навредить. Созданию Всевышнего Творца. Кошка ли это, человек ли это. <coughs> Или элементарно, байтульмал, то есть э, имущество мечети. А иногда бьют по ручке двери, думая, что сломать не сломается. А страх должен быть же быть. Это же не Аллах. Это имущество Аллаха. должно быть страх. И это тоже богобязненность. Или же что-то там исправить, поправить. Это тоже признак богобязненности. Поэтому есть тема действия Права связаны с Аллахом, и действия права связаны с людьми. Имам Раббани говорит, что права людей выше. Вы скажете, как право человека может быть выше, чем право Аллаха? Да. Почему? Потому что Имам Раббани говорит, что Всевышний Аллах, он «ганиюн аляр Он очень богатый, он не нуждается ни в ком, ни в чем. А мы, валь фукара, мухтаджуна, бухаля, Люди, они бедные, они нуждающиеся, они нуждаются в похвале, нуждаются в чем-то. Плюс они еще какие? Бухаля. Они еще жатные. А Всешний Аллах, архам рахамин, он самый милостивый из милостивейших. Если в мире найдете самого милостивого, то знаете Аллах архам, еще милостивее. Он простит Всевышний, он простит, а вот человек нет. Вот с этой позиции права людей выше. Поэтому приводит изречение пророка. Где пророк говорит, «Коли Расулиллахи салюллаху алейху ассалям, нанкалит лягу ли ахихи». Посланник Аллаху Милу Абхалу говорит, что человек, у которого было протеснение брату своему. То есть он руками ли, языком ли, Действием, словами, глазами, чем угодно, но он его как-то обидел, огорчил. В этом случае пророк говорит, فَلْ يَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ Пусть просит, просит прощения. Ведь, говорит, придет день, где не будет لَا якун динар وَلَا ديرهم. Придет день, когда не будет ни динара, ни дирхама Вы скажете, в судный день не будет денег, да. А какая связь? А связь такая, что в этом мире деньгами можно купить абсолютно все, и даже прощение. Если кто-то кого-то убьет, можно заплатить деньги, то тебя простят. Если что-то сломал, можно дать динар, дирган, тебе простят. Что-то взял и не вернул, деньги дал, вопрос решил. В сутный день денег нет. Как решишь? Никак. Поэтому пророк говорит, остерегайся этого дня. Почему? Если у человека было праведные деяние, ух и с него это возьмется. И аналогичный хадис возьмется, естественно, в адрес того, кто притесненный. И вот точно так же пророк говорит по поводу банкротства. В завершении хадис завершаем, пророк говорит. Это друна мальмуфлис. С подвижником говорит. Вы знаете, кто такой банкрот? Калю, с сказали, альмуфлис фине ман ла леху. Банкрот это тот, кто не имеет дирхам. Говорят с Пророк говорит, фа кала инна лмуфлиса воистину банкрот мин уммети из моей общины. Это тот, кто... Придет в сутнене, он придет с намазом. То есть человек, совершающий намаз. Он придет с постом. Представьте, он целый, всю свою жизнь совершал намаз. Он каждый год совершал пост. И давал закет. И то среди нас мало того, кто закет дает. Потому что мало кто старается зарабатывать, и заката нету. А вот тут Право говорит, человек, который обладал и имуществом закат давал, и совершал пост, и выполнял намаз. Он придет, يأتي. но у него был один нюанс, он кого-то ругал в этом мире, кого-то -то толкнул, у кого-то что-то съел без разрешения, или чью-то кровь пролил без право на это, или же кому-то как-то задел, ударил. Вот с этими свойствами придет человек, с намазом, с постом и закетом. но что говорит Пророк? И Возьмут его вознаграждение, то есть и его закят, и его пост, и его намаз возьмут и дадут тому, кого он притеснил. Кого он ударил, кого он съел без разрешения, кому, кого он ругал. Все вознаграждение с него списывается, говорит, в адрес того, кого он притеснил. Все, закят, сколько лет заработал, перешел к нему. Сколько постов к нему, сколько намазов, все к нему. Далее. А если вознаграждения нету? В этом случае, говорит, мин хатая Берут грехи, ошибки этого притесненного, и вот кто его ругал, в его счет. То есть ему пишутся все его грехи. Представляете, сколько грешил, грешил, один поругал, и все грехи кому? Тому, кто поругал, кому, кто ударил. То есть притесненный выходит чистеньким. Вот из-за этого и когда порок стоял с спаддежником, которого ругали, ругали, ругали, порок стоял, улыбался, потом, когда спаддежник открыл рот, ответить тому, кто его ругает. Порок отвернулся и ушел. Спаддежник за ним. А тот, кто его ругал, говорит, куда, куда, дело не закончится, вот а это дано тебе. Он ушел за пророком, догнал пророка и говорит, о, пророк, что случилось? Когда тот ругал меня, вы стояли, улыбались, как только я открыл рот, вы ушли. Хорок говорит, когда тебя ругали, тебя ругали, ты молчал. За тебя отвечали ангелы. Поэтому я стал, улыбался, он же их видит, а спадельник не видит. Но как только говорит, ты открыл рот, то есть, а, инициатива, меня же я должен ответить, да, как так, меня же унижают, я должен ответить. Ты говорит, открыл рот, а они говорит, ушли, а их нет, ангелов нет, мне там нет. И говорит, ушел. Поэтому вот, пусть уж мы будем намереваться, хотя бы целиться, Конечно, все дела от Всевышнего Творца, все в его власти, все в его могуществе, но будет намерение, будет и вознаграждение, и будет и выход на этот уровень остержения от не только харама, но и от макроха. Сделаем намерение, и возможно Всевышний разрешит нам быть из числа исключений, которые он сказал, будет банкротом тот, кто совершал намаз, совершал пост, отдавал закат, а он банкрот, чтобы мы были исключениями из данного изречения.